Здравствуйте дорогие друзья, в этом видео я расскажу вам для чего нужны деньги, деньги это добро или зло, о чем нам кричат размеры наших доходов и каждому ли нужны большие деньги, а также научу как искать свою миссию, но сначала коротко о себе, кто я такой, чтобы вам тут рассказывать. Меня зовут Игорь Мерлин.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 И клиенты говорят, что у меня все это получается, и что я умею поддерживать и вдохновлять, вселять уверенность и мотивировать. Давайте двигаться дальше. У меня есть к вам вопрос, на который многие боятся сами себе отвечать. Деньги – это зло или добро? Давайте сначала разберемся в том, что такое деньги. Скорее всего, вы уже знаете, что деньги – это такие бумажные листочки, на которые можно поменять почти все что угодно. И да и нет. Деньги скорее энергия, через которую мы можем производить обмен. Ну вот, я, например, умею помогать людям увеличивать доходы. И они благодарят меня денежной энергией, эквивалентной моим затраченным силам на решение этих задач. Все по-честному. А вот деньги добро или зло? Обычно я привожу такой пример. Вот есть батарейка, у нее два полюса, есть плюс, а есть минус. И вы хотите сказать, что минус – это плохо, это негативная энергия, а плюс – позитивная? <с> На самом деле энергия нейтральна. Просто мы договорились так называть – плюсик и минусик. Вот и с деньгами то же самое. На одни и те же деньги можно купить лекарства и спасти больных людей, а можно купить пулемет. Таким образом, деньги – это то, что открывает нам дополнительные возможности, в зависимости от того, что мы будем делать с деньгами. А теперь задумайтесь, для чего мне нужны деньги? Ответ очевиден, чтобы жить. Даже наверное не просто жить, а жить в роскоши. Во всяком случае, многие об этом мечтают. Что же здесь плохого скажете? Живи как хочешь, жуй ананасы, рябчиков жуй. И весь фокус в том, это не всем такая жизнь подходит. Ведь это не просто потратить кучу денег, это ответственность. Она вырастает вместе с суммами денег. И вот тут возникает компромисс. Что лучше? Жить на широкую ногу, и тобой будут интересоваться и налоговая, и полиция, и госорганы, либо прозябать в нищете. Либо выбрать свой вариант достойной жизни, сочетающий в себе достойную жизнь, но, возможно, не очень роскошную, но гораздо выше среднего. Предполагаю прямо сейчас протестировать себя, испытываю я счастье и удовлетворенность или нет. Мой образ жизни соответствует тому, о котором я мечтаю. Я, конечно, не гадалка, но могу предположить, раз вы до сих пор смотрите это видео, значит в вашей жизни происходит что-то не так, что-то не совсем так и даже все совсем не так. Во многом это зависит от того жизненного пути, который вы выбрали и продолжаете выбирать. Есть такое понятие – миссия. И если наш короткий тест показал, что у вас в жизни многое не так, то это означает, что вы не выполняете свою миссию, отсюда и неудачи бедность, скандалы в семье, хроническая усталость и болезни. Так как же найти свою миссию и как определить, что вы ее нашли, самое главное. Есть несколько способов. Однако быстро определить свою миссию удается далеко не всем и далеко не всегда. Первый признак того, что вы на правильном пути в своей миссии, это то, что вам начинает чаще вести новые выгодные предложения, новые знакомства и связи, появление внутреннего огня, энергичность и уверенность. Более подробно я расскажу вам в следующем ролике, ролике который под номером 2. А теперь, друзья, давайте взглянем на то, как вы живете сейчас. Скорее всего вам хотелось бы жить намного лучше, получать доходы в 5, в 6, в 10 раз больше. А те деньги, которые прямо сейчас есть в вашей жизни, лишь показывают некий уровень вашей самореализации на сегодняшний день. И в то же время размеры ваших доходов на сегодняшний день показывают и уровень ответственности, мотивации, любви к себе, самоидентификации, уверенности, самооценки и много еще чего другого. Ну, друзья, нет вашей вины в том, что так происходит. Возможно, вы просто не задумывались над этим, или просто не замечали, или боялись себе признаться. На самом же деле вы можете получать доходы и в 10, и в 100 раз больше, чем сейчас. Все дело во времени. И сейчас я вам это объясню. Ведь деньги – это бесконечный ресурс, а время – ресурс невосполнимый. Однако тысячи людей научились увеличивать доходы за приемлемые промежутки времени. И я уверен, что у вас это тоже получится. Вот, друзья, пожалуй, на сегодня это все. Вам нужно просто переспать с этим, подумать и переосмыслить. А в следующем видео номер два мы разберем, что мешает и почему кто-то зарабатывает миллионы, а кто-то живет в долгах. Ну и про миссию мы тоже с вами поговорим. На этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока. Игорь -мерлин -ком представляет.